Украинские СМИ сообщили о ликвидации одного из участников киевской делегации на переговорах Дениса Киреева. Пишут, что его подозревали в госизмене. Он был задержан сотрудниками службы безопасности и при задержании убит. Официально эта информация пока не подтверждена. СМИ ссылаются на народного депутата Александра Дубинского. Денис Киреев эксперт банковского сектора. Он получил известность на Украине благодаря участию в национальных и международных проектах. В 2007 года входил в состав наблюдательного совета одного из банков. Киреев участвовал в первом раунде переговоров с Москвой по ситуации на Украине. На второй встрече в составе делегации его уже не было. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру. Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код.